Все знают, что Армения любит устраивать всякие провокации. Не обошлось без их провокаций и в этот раз. Организаторы World Travel Market были проинформированы о провокации армянской стороны еще до начала выставки. Армянская сторона пыталась создать на своем стенде на выставке World Travel Market, проходящей в Лондоне, раздел про Нагорный Карабах и распространять среди участников экспозиции пропагандистские материалы. Все эти попытки были удачно пресечены делегацией Азербайджана. В Государственном агентстве по туризму, главный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зингст Шмидт предъявил организаторам официальное требование, после которого стенд и печатные материалы о туристических возможностях оккупированного Карабаха были удалены с выставки. Посольство Азербайджана в Великобритании также было вовлечено в процесс усилиями начальника отдела международных отношений Государственного агентства по туризму Джамили Талыпсаде В сообщении агентства отмечается, что организаторы World Travel Market были проинформированы азербайджанской стороной о ситуации, еще до начала выставки. Все попытки провокационного характера, предпринимаемые армянской стороной для того, чтобы представить Нагорный Карабах, как отдельный субъект на международных мероприятиях и выставках, будут и в пресс пресекаться, подчеркнули в агентстве.